никаких нет, не дают возможность близким попрощаться а, со своими родными. То есть, э, ситуация серьезная. Всем известный факт, что во время пандемии диарея начинается. что смертность от коронавируса в разы больше. Нечего делать. Солнце уже встало, но на улицу нельзя выйти. Холодильник полный, но в тебя уже ничего не лезет. Занятия спортом уже не в радость. Устал от рутины и хочется чего-то нового. Пандемия плюс экономический кризис. Просто следи за тем, как все твои сбережения теряют ценность, как мир превращается в сцену из фильма «Катастрофы». И не робей, будет еще хуже. Добро пожаловать на канал English Show. Как мы и обещали, сегодня выйдет не совсем привычный для вас выпуск. Это будет ролик о ситуации в мире. Сразу хочется сказать, мы не медицинский канал. Вы уж простите, пожалуйста, нас за использование каких-то медицинских терминов. Но если у вас прям сильно бомбит, вы можете в комментариях писать все, что угодно. Мы читаем все ваши комментарии. Впервые мы услышали о вирусе корона... Корон... Ах, да, я совершенно забыл. В Ютьюбе сейчас не очень приветствуется использование этой фразы, потому что Ютьюб отбирает и монетизацию, и не дает этому видео раскручиваться, не показывает его в рекомендациях, если блогеры используют фразу коронавирус. Ладно, ладно, мы будем говорить это слово, но от вас ожидаем тогда лайк и комментарий под этим видео, чтобы это видео посмотрело как можно больше людей. Это лучшее, что вы можете сделать для нас. И мы не хотим сеять в вас панику, но хотим снять хороший интересный выпуск из двух частей. В первой части в этой, которую вы сейчас смотрите мы возьмем интервью у наших друзей в Италии, в США и в Германии и хочу напомнить, что США и Италия на момент снятия ролика на первом месте по числу заражений. И посмотрим, что говорят ученые на эту тему, опять же, на английском языке. Мы же все-таки англоязычный канал в конце-то концов А во втором видео, которое выйдет на следующей неделе, мы расскажем вам о том, как защитить себя от этого вируса и от многих других вирусов и будет очень много полезных информации и там вы уже узнаете очень много фраз и слов на данную тему на английском языке короче это будет интересные две недели если вы еще не подписаны на наш канал обязательно подписывайтесь поехали in the united states so now please tell us about the situation in regard to coronavirus in america because we are all concerned so how mm -hmm. many people have already been infected in your country so as of this morning there mm -hmm. are 200 cases positive cases of corona um but i suspect suspect that it's probably much higher um, than that because There are, class, there are only so many tests that mm -hmm. are available in the United States. So in order to get the test even done, you have to show a lo, uh, numerous symptoms um, mm -hmm. before they are willing to test you. So you have to not only have like a dry cough, you have to have a fever, you have mm -hmm. to have um, difficulty breathing, and I don't remember what the other things are. But if you just have a fever and mm -hmm. coughing, um, they don't want to do the test because like I said, there's only a limited number. So they want to only try and do it to make sure that they get positive cases. Wow. So as I said, there's 200,000 confirmed, um, but there's probably actually a lot more. Hopefully they can find a way to stop it. What's happening is a lot of people in New York are leaving New York to go to Florida, все началось в городе Ухань, это Китай. Мы всех любим и уважаем. Если ты китаец, подписывайся на этот канал. Когда у одного пациента была диагностирована атипичная пневмония, как на тот момент подумали врачи, впоследствии было обнаружено, что это вирус, который входит в семейство коронавирусов. Да, на самом деле их 40 разновидностей, этих коронавирусов, то есть это не что-то новое, какая-то новая болезнь. Нет, даже некоторые виды ОРВИ можно назвать коронавирусом. Тот вирус, о котором мы говорим, называется COVID-19. Это его официальное название. А сейчас мы возьмем интервью у Станислава, он из Германии. Это наш друг, мы следим за ним в социальных сетях. Он расскажет нам о ситуации в Германии. Станислав, привет. Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, нашей аудитории, подписчикам, откуда ты? Чем ты занимаешься? Я живу в Германии, Вся данный момент учусь э, в университете. Ну, также у меня есть небольшой блог, который я веду уже два с лишним года. Там, собственно, собираются такие небольшие как бы, заметки, ну, иммигранта, так можно сказать, который переехал сюда, в Германию. Мы за тобой следим в Телеграме, поэтому и тебе написали. Вот. Основная цель наша — узнать, как вообще в разных странах, какая сейчас ситуация в связи с коронавирусом. Ну, вот мы не хотим в этом видео сеять какую-то панику, просто э, хотим рассказать людям, что на самом деле происходит в разных местах. Вот, можешь рассказать, пожалуйста, твои наблюдения, как там вообще у вас обстановка? Да, но я как уже скажу, я живу в небольшом городе, то есть э, здесь не такая плотность населения, допустим, как в э, больших столичных городах, в том же Дюссельдорфе, Кёльне или Берлине. Да? Э, но такой, э, как показывают, допустим, некоторые телевизионные каналы, или как это описывают даже в телеграм-каналах, некоторые тоже блогеры, что истерии такой у нас в принципе нет. Mm -hmm. Да, ну, парадоксально, и как, наверное, во всем мире скупают туалетную бумагу, это так и есть на самом деле. Всем известный факт, что во время пандемии диарея начинается. Да, наверное, да, наверное. Да. Ее, наверное, потом можно будет кушать. Я не знаю. Я, я не вдаюсь не в эти подробности. И честно говоря, для меня до сих пор остается как не почувствовали такого лишения, так скажем, что ли. То есть, как все было, те, те же цены, молоко, мясо, продукт. Ну, все абсолютно все то же самое, как и было. Да, возможно, запретили э, покупать больше трех, там четырех бутылок молока в одни руки. Но это не критично. Магазины находятся. Да, магазин находится в пешей доступности. Ну, сейчас, допустим, вот я буквально вчера был в магазине, все в достатке: угу. все есть. Яйца, мука, не знаю, соль, сахар, гречки? Нет. О. Кстати, напишите в комментариях, чем вы занимаетесь во время этого карантина. Вообще, есть ли у вас карантин в вашей стране? Откуда вы вообще? Наблюдая за ситуацией с распространением коронавируса в мире, мы заметили две крайности. Первое – это паника, и второе – это легкомысленное отрицание серьезности ситуации, в которой мы с вами все оказались. И поскольку именно Америка сейчас переживает пик коронавируса, мы решили проанализировать информацию с американских информационных источников и сейчас готовы поделиться ею с вами. Практически каждый информационный канал сейчас пытается взять интервью у доктора Энтони Фаучи, того самого, который посоветовал трампу продлить карантин в америке до конца апреля и трамп его послушался кто же такой этот энтони фаучи Энтони those doctors, Dr. Anthony Fauci. He is the director of the national Institute of Allergy and Infectious diseases Dr. Fauci, thank you for getting up early for us. это американский ученый медик инфекционист он занимается исследованиями различных заболеваний в том числе СПИДа, туберкулеза, малярии, различных вирусов и коронавируса в том числе, ставшего таким сейчас популярным, COVID-19. И вот в одном интервью его спросили, so so что делает коронавирус таким особенным? Доктор Фауч выделил два фактора. Первое это то, что он очень легко распространяется. It very и он распространяется даже тогда,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 когда вы не выказываете никаких симптомов. Многие начинают говорить, что что тогда отличает коронавирус от сезонного гриппа? Ничем не отличается. Сезонный грипп мы тоже подхватываем каждый год, каждый сезон. Но второй фактор, который выделил доктор Палч, это то, что смертность от коронавируса в разы больше, в 10 раз больше, чем от сезонного гриппа. Is about times that. It's at least so it... Долгое время Италия была на первом месте по числу заражений. И на самом деле мы видели и слышали очень много репортажных съемок в YouTube, по телевидению, в СМИ о том, что происходит в Италии. Но давайте узнаем все это от первых уст и спросим у одного из наших друзей в Италии, у блогера Юли. Меня зовут Юля, я живу в Италии, живу в Италии я больше четырех лет, пятый год, переехала из Сибири. То есть я родом из Иркутска и занимаюсь все тем, что провожу экскурсии по Риму. Я живу в пригороде Рима, у моря, работаю гидом чуть больше трех лет. Также я организую девичники в Риме, вот, но, к сожалению, сейчас, конечно, это все остановлено. Mm -hmm. Вся деятельность, ну, практически у всех остановлена здесь, потому что вы в Италии наверняка, вы знаете, что здесь карантин, все сидят дома, работают только исключительно места первой необходимости, это продуктовые магазины, аптеки, а -а -а, бензин, ну и так далее, больницы, естественно. Вот. Как, а а -а как сильно вообще... Вот карантин сказывается на, на твоей жизни или вообще, в принципе, на жизни итальянцев, особенно время, наверное, это сильнее всего видно? Да, время это особенно видно по веб-камерам, мы иногда наблюдаем, что происходит на улицах Рима сейчас, но я уверена абсолютно, что таким Рим... Как мы видим сейчас на этих видеокамерах, никто не видел из ныне живущих, потому что город абсолютно пустой. Картина, конечно, это и, с одной стороны очень красиво, потому что фонтан Треви без людей, блогеры встают в 5 утра, чтобы увидеть это, и то не получается. Но с другой стороны, жутковато немного смотреть на город, который всегда, всегда кипит жизнь, Он на сегодняшний день абсолютно застыл. Вот. На римлянах, на итальянцах это, естественно, отразилось, я уверена, отразится очень сильно на экономике страны. И ну, многие говорят, что такое, в таком кризисе, в подобном кризисе Италия находилась э, последний раз после Второй мировой войны. Практически все члены команды English Show живут в разных местах. Кто-то в Турции, кто-то в Праге, кто-то в России, в США. И что мы можем сказать о Турции, так это то, что здесь вирус распространяется очень большими шагами. Всего 20 дней назад тут было около 100 зараженных, а сегодня, на, на сегодняшний момент, на момент снятия видео, 1 апреля. Число зараженных уже около 15 тысяч. Многие говорят, что сейчас самое время заняться саморазвитием. И мы абсолютно согласны с этим. Поэтому школа English Show как и до этого, так и сейчас предлагает вам онлайн обучение. Как лучше всего учить английский? Конечно, самый лучший способ это попасть в языковую среду. Но что если у нас нет такой возможности, особенно сейчас в условиях карантина? Еще несколько лет назад мы создали проект Native Show. Это проект, в котором каждый день вы общаетесь с настоящими носителями языка из разных стран. Кстати, чат, у которого мы брали интервью, работает именно в этом проекте. Более того, помимо живого общения, вы проходите тесты, можете добавить незнакомые слова в словарь, при необходимости можете задать вопрос преподавателям и многое другое. Чтобы выучить английский, нужно постоянство и... и носители языка. По промокоду ISHCARANTIN мы удвоим тот пакет, который вы приобретете. Возьмете месяц – получите два. Возьмете 6 месяцев, получите 12. Я думаю, что вы поняли суть. Просто зайдите на сайт по ссылке в описании, оплатите любой пакет, и когда с вами свяжется менеджер, скажите ему про промокод. Мы дарим вам это обучение, чтобы вы поняли, что на самом деле английский это легко, если вы с English Show. Существует очень много предположений о том, откуда взялся этот вирус. Кто-то говорит, что это военные технологии, кто-то говорит, что все пришло с рынков Ухани. И второй вариант принято считать за истину. Да, на самом деле в Ухани, ну и вообще, наверное, в каждом городе э, в Китае есть небольшие рынки, где мирным образом разделывают летучих мышей, всяких э, собак, кошек. Ну, такой обычный рынок, как у нас Магнит. И вот на одном из таких рынков, скорее всего... Зародился этот вирус. А что думаете вы, как этот вирус появился? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно знать ваше мнение. Вообще людям разрешается выходить на улицу, какие-то штрафы, комендантский час. А, да, вот допустим, мне задают вопрос постоянно и вплоть даже всех моих друзей и родителей, да, что посмотрят какие-то ролики с интернета или там с общественных каналов, да, и, получ... и складывается такое мнение, что у нас тут тотальная, не знаю, тотальный карантин, что мы не можем никуда выходить. Нет, на самом деле, мы можем выходить на улицу, гулять, то есть, но ну, не собираться более двух человек, по-моему, если честно. Если, ну, я точно не помню, по-моему, не более двух человек, что мы можем вместе идти. Но, допустим, раз у меня семья, жена и ребенок, то мы можем втроем идти без проблем гулять. Собственно, что мы и делаем. То есть, если раньше я, допустим, ходил в магазин два-три раза в неделю, то сейчас стараюсь это делать один раз. Чтобы купить, ну, чтобы все равно меньше контактировать с, с другими людьми. В любом случае, чем безопаснее, тем лучше. Следующий логически обоснованный вопрос это как коронавирус распространяется и чего нам следует больше всего остерегаться. И доктор сказал, что нам, конечно же, не следует становиться одержимыми в попытке протирать все поверхности и uh, все знаю, пакеты, все вещи, которые мы приносим из магазинов. Однако, если кто-то болен, ему следует социально дистанцироваться. И someone и он выделил два способа заразиться. Первый – это прямой, снизинг и кафинг, то есть напрямую от человека, который болеет, а когда он чихает или кашляет. А также через рукопожатие, handshaking. И второй способ – можно подхватить вирус, просто прикасаясь к поверхностям, которые до нас уже потрогал э, человек больной коронавирусом. Например, в дверной ручки. И известно, что вирус может жить на неживых поверхностях, таких как пластик или сталь, в течение нескольких часов. Поэтому доктор советует мыть руки так часто, как это только возможно, потому что мы можем совершенно случайно прикасаться к чему-либо. Нет, я не закупала туалетную бумагу. Я на самом деле приехала сюда, когда здесь уже три дня, как был объявлен карантин. Я находилась до этого на родине, я была в Иркутске. И как раз я успела сесть на почти последний самолет, который вообще летел в Италию. И когда я приехала сюда, мой муж тоже, кстати говоря, почему-то не запас туалетной бумаги, как-то обошло его это. Единственное, что я дома нашла, это несколько упаковок пасты, естественно. О чем первонаперво подумал итальянец, заботиться о том, чтобы была паста. В доме, а туалетной бумаги не было. Ну, у нас, безусловно, ситуация серьезная, все это понимают, но какой-то паники в глазах соседей нет, как я уже говорила, все итальянцы приняли эту ситуацию и понимают, что максимум, что они могут сейчас сделать, это ну, действительно сесть дома и не обманывать себя и других, выходя на прогулку с собакой по 8-10 раз в день, но первое время, конечно, такое было. Я думаю, что будущее в любом случае за онлайн все постепенно будет, тенденция идет к тому, это, конечно, не за год произойдет, но через несколько лет, так скажем, на ближайшие десятилетия тенденция такова, что постепенно нужно переходить в онлайн. Да, это интересно. Окей, что Uh well, yes. So the state of Illinois has a stay at home policy. Mm -hmm. So what that means is like all of the residents <clears throat> of the state of Illinois are supposed to stay at home if they're deemed non-essential. So the only essential people right now are doctors, mm -hmm. um, or veterinarians, uh people who work in pharmacy or healthcare, anything around that, nurses, of course. And then the other essential people are grocery store workers, mm -hmm. um, petrol or gas attendants, um, people in agriculture and food as well. So you have to be, if you're not an essential um, member of like society that the state of Illinois has deemed mm -hmm. essential, you are to sit at home. So it's caused, a lot of unemployment in the state and in the country as well mm -hmm. it's actually the highest unemployment in you in the united states history um because a lot of people if you don't know united states history we had a great depression in the mm -hmm. 1920s and that was a huge um unemployment and this is even higher than that so wow. uh yeah it's Not, not good right now. Yeah, I bet. Но, конечно же, нашли сети, которые нашли очень много положительного в этом всем. По данной Всемирной организации здравоохранения, каждый год более 4 миллионов человек погибает из-за загрязнения воздуха. И, кстати говоря, целый миллион из этих четырех миллионов приходится на Китай. Massive, The World Health Organization estimates that outdoor air pollution kills 4.2 million people every year. Over 1 million of these deaths occur in China. But as people stay home, these last two months have seen a huge uptick in air quality, especially in hard-hit cities like Wuhan, as well as in northern Italy and a number of metropolitan areas throughout the U.S. Конечно, никто не ожидал, что сокращение выбросов произойдет именно таким образом. Но давайте честно. Это хороший повод задуматься о том, что можно предпринять, какие технологии можно придумать, чтобы сократить уровень выбросов. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Интервью завершилось на очень положительной ноте. Доктор Клаучи сказал: "We don't know that for 100% certain, but I'd be willing to bet anything that people who recover are really protected against reinfection." Мы не знаем это на 100% наверняка, но я был бы готов поспорить, что люди, которые поправятся, будут действительно защищены от повторного заражения. To go, Dr. Fauci. Я думаю, что, знаешь, это никого не обойдет стороной. В любом случае, все последствия будут, и будут они э, ну, в ближайшее время, как только вся эта вот истерия начнет спадать, спадать, спадать, то есть как бы пойдет на понижение все равно это отобразится на всех, в целом Германия она больше развита, то есть наша поддержка населения э, в тяжелое время, то есть, допустим, даже если человек теряет работу, его э, ну, увольняют, да, сокращают, то он может хорошую зарплату получать, ну не зарплату, а поддержку от государства в течение долгого времени. Вот, я очень надеюсь, что все это, хотя бы такой пикс пойдет хотя бы до лета, потому что... Все равно ребенок дома целыми днями, это все таки все равно катастрофа. Ну ладно, Станислав, спасибо тебе большое, будем дальше следить за вам, спасибо, вам спасибо. За, за твоей жизнью в Телеграме. Да, оставайтесь здоровыми, главное. Да, руки. Берегите себя, там всей семьей, спасибо, да. что уделил время. Спасибо большое, Стас, это было интересное интервью. У Стаса есть свой Телеграм-канал, где он рассказывает о жизни в Германии и много интересных проектов. Все ссылочки оставим в описании. А мы продолжаем. Опять же многие спрашивают, правда ли то, что показывают новости, что в Бергамо это регион э, северный, где у нас эпицентр заражений происходит. Правда ли то, что там крематории не справляется и мертвых действительно уводят хоронить другие города? Правда ли то, что нет похорон? Да, действительно это все правда. То есть зачем нам э, транслируют эти новости? Затем, чтобы мы, не затем, чтобы мы паниковали, не затем, чтобы нас запугать, а затем, чтобы мы понимали, что ситуация действительно серьезная. Да, действительно не справляются крематорий Бергом, и действительно соседние города принимают тела и, соответственно, хоронят их в других городах. Похорон никаких нет, не дают возможности близким попрощаться э, со своими родными. То есть э, ситуация серьезная. Поэтому не нужно... Как-то халатно к этому относиться. Я, опять же, слышала, что когда объявили в России а, вот эту вот карантинную неделю, что сделали у нас э, наши соотечественники. Обрадовались, что Пошли у них каникулы, И кто-то отправился на шашлыки, а кто-то в Сочи. Ну... ну да. No comments. Вот. Ну да. поэтому, поэтому нам транслируют видео о том, что происходит действительно в Бергаму. Сначала был штраф 206 евро, если вообще выходить на улицу, можно с специально заполненным модулем, в котором ты объясняешь причину вообще, почему ты вышел на улицу. То есть тебе в магазин нужно, или ты в аптеку пошел, где ты живешь, ты пишешь, потому что ну, ты не можешь, например, живешь здесь, а в магазин поехал на другой конец города. ближайший магазин должен быть, неважно какой-нибудь ценовой категории, то есть ближайший продуктовый. Если ты просто поехал куда-то прогуливаться, ну, естественно, останавливают, спрашивают, куда ты поехал. Если у тебя нет какой-то необходимости выходить из дома, необходимости в аптеках, в магазинах гулять с собакой, то тебя штрафуют. То есть сначала это было 206 евро, потом начали выяснять, что слишком много людей, которые ходят по улице просто так, там и 5-10 тысяч на улице просто гуляющих было обнаружено в день, и ввели более жесткие меры. Сейчас штраф от 400 до тысяч евро. Молодец. Вот. Сиди дома. Спасибо большое Юлия. У нее на самом деле очень хороший канал в инстаграме. Она рассказывает о том о каких-то местах в Италии, в Риме. Она сама по себе гид. В общем, подписывайтесь на нее. Все ссылки будут в описании под этим видео. Do you have any idea on how much time is continue and how it can affect your future? I'm not sure. If we look at china so china like went into quarantine i think in like uh late january right um so and and they're only slowly opening things up now mm -hmm. so i mean that's been about almost three months two and a half months they've been in quarantine and and they were a lot stricter than some of these other countries so uh i think не могут еще думаю, 2-3 месяца Чему мы можем научиться у Китая и Южной Кореи? Мы знаем, что в Китае было больше всего случаев заражения, но, следуя правилам самоизоляции, они добились того, что сейчас у них все хорошо и они даже открывают заводы. Да, да, да, да! Воу, воу! Тормозите! Не все хорошо, но уровень коронавирусной инфекции пошел на спад. Сидим дома? Мойте руки. Надеемся, что вам понравился этот выпуск. Он был такой карантинный, дома было делать нечего. Мы попытались собрать много интересного материала для вас, взять интервью у ребят из разных стран. Пожалуйста, подписывайтесь на них тоже, у них интересные проекты свои, все ссылки будут в описании под этим видео скорее всего этот ролик не будет иметь большой популярности из за ее темы но мы очень просим вас пожалуйста поставьте лайк этому видео напишите комментарий под этим видео и вообще было бы идеально если бы вы сделали репост или отправили это видео своему другу во было бы во ждите следующей неделе на следующей неделе выйдет крутой видеоролик где вы узнаете очень много английских слов и фраз на тему на медицинскую тему и на многие другие темы следующая неделя чтобы не пропустить ролик, колокольчик, вы знаете, что делать. Увидимся в следующем выпуске. С вами был Эдвард из English Show. Кстати, у меня тоже есть свой YouTube-канал, ссылки в описании. Пока.